И фактически мы только копнули, по идее, надо продолжать дальше, чтобы это уже еще глубже шло, и дальше это прочищать, очищать, осознавать. Поэтому вот мои пожелания такие. А вообще отлично, все профессионально сделано, все четко, все, и музыка, и все упражнения, все, все прям просто прекрасно. Благодарю. Ольга, благодарю за занятие, Марина, я рада каждому занятию. И любое занятие, которое будет я приму с удовольствием. Я сожалею, что был большой перерыв у меня, и даже на это занятие я не хотела идти. Но вот столько было, на знаки стала обращать внимание, то попадется в литературу, то я что-то увидела. То есть, прям зеленый светофор, пожалуйста, Димит, ты напаздываешь, ты вообще что-то. Благодарю, спасибо, еще приду. Спасибо мне занятие очень понравилось я тоже вернулась после длительного отсутствия чему очень рада на самом деле очень прошло все замечательно мне, кстати, так ваш смех понравился Он Такой был заразительный, такой гармоничный что я сама посмеялась от души Всем спасибо, всех обнимаю была надежда было неожиданно Занятия. То есть я не ожидала, что это будет и как это будет Но это было очень искренне, это было очень интересно Что я хочу? Расслабление Хочу побольше расслабления вот Мне, мне прям требуется, чтобы вот полное расслабление На расслабляющий приду с удовольствием еще раз Мне очень понравилось занятие я по полной. Вообще от всего отключилась, это... а во-вторых мне такое ощущение, что я похудела. Я ничего похудела, правда. Так и есть. У меня все вышло. Я думаю, боже мой, насколько я его не толстая, мне кажется, что у меня все вышло. Мне очень понравилось и я очень рада и счастлива, что меня человек привёз сюда к вам. Спасибо большое. Я хочу сказать, что Мария, ты просто профи. Молодец. <связывая> на самом деле очень понравилось. Рада рада, рада, еще на, на любом Наталья, поскучилась по практике простукивания, спасибо, что она увидела, дело вспомнила. И как бы мой ум не сопротивлялся практике смеха, душа благодарна этой практике, спасибо. Ирина, я очень благодарю за это занятие. Ну, смех, да, просто по ну, термональному началу будет. уже по идее